доброго времени суток я игорь черноусов приветствую вас на своем канале буду рад вас видеть на страничках своего тренинг-центра которым я бескорыстно делюсь своим практическим опытом по привлечению клиентов в бизнес в этом ролике я расскажу о интернет-телефонии о холодных звонках точнее о технической составляющей холодных звонков расскажу как интегрировать настроенную, уже работающую, звонящую виртуальную АТС задарма в СРМ битрикс24. Расскажу какие способы есть интеграции, и остановлюсь на нюансах интеграции, которые не отображены в инструкции. И самое главное, с моей точки зрения, покажу, как производится холодный обзвон, то есть как производится звонок после интеграции вашей виртуальной АТС, в моем случае задарма, в SRAM Bittrex. Звонок происходит, мягко говоря, немного по-другому, чем через встроенную телефонию Bittrex. Ссылки на регистрацию задарма и ссылки на SRM Bittrex вы найдете в описании ролика. Если у вас возникнут какие-то вопросы, либо у вас есть какая-то доп. информация по рассматриваемому вопросу, пожалуйста, пишите в комментариях. Будем совместными усилиями осваивать замечательную систему Bitrix 24. Итак, с какой же целью мы подключаем работающую ТС задарма к Bitrix 24? То есть, с какой целью мы производим интеграцию? Что мы получаем? Ну, вот, звонок в один клик, карточку клиентов и так далее. Но самое главное, мы получаем, что все ваши звонки, входящие и исходящие после интеграции, будут подхватываться битрикс. Конечно, если вы не меняли настройки при подключении, вот, стандартно автоматически создавать лид при входящем и исходящем звонке. То есть, все ваши звонки будут подхватываться Bittrex 24, будут на основе этих звонков создаваться лиды, помещаться в разделы на страничку лиды сможете с помощью прекрасных возможностей битрикс24 проводить этих клиентов это с моей точки зрения самая важная цель интеграции интегрировать виртуальную АТС задарва в битрикс24 можно двумя способами способ который Активно рекомендуется на всех вебинарах Bitrix24 это подключить вашу ATS через приложение, через API интерфейс. Этот способ очень простой, как вы увидите с данного ролика, и абсолютно бесплатный. Именно этим способом я подключил свою виртуальную АТС, и в этом ролике вы увидите, как происходят звонки при интеграции задарма именно через приложение задорма, то есть через api ключ а второй способ это платный способ это подключение через SIP коннектор я о нем расскажу ну, ближе уже к концу ролика сам я этот способ на себе не проверял и поделюсь только той информацией которую я собрал общаясь с техподдержкой задарма и и читая инструкции по интеграции виртуальных АТС облачных что у вас должно быть перед началом интеграции. У вас обязательно должна быть настроенная АТС. Если сразу после интеграции вы собираетесь звонить, ваши внутренние номера, ваши СИП-аккаунты должны быть заведены в какие-то софтфоны либо прописаны в настройке IP-телефонов. Однозначно тот СИП-аккаунт, который прописан в профиле, с которого вы будете звонить, вот в данном случае в профиле Игорь Черноусов, для каждого профиля, в процессе интеграции прописывается именно вот этот вот внутренний SIP аккаунт который вы создаете виртуальная тс вот в моем случае прописан SIP аккаунт с названием центр мой профиль игорь черноусов и этот на аккаунт у меня сейчас активный обратите внимание что он онлайн он у меня сейчас заведен вот простейший софтфон от задарма и я смогу вам показать, как именно идут звонки. Это очень важный момент. У меня были большие затыки из-за этого. Если ваш сип-аккаунт, прописанный в вашем номере, будет офлайн, отображаться, никаких звонков делать вы не будете. Будем считать, что у нас все готово для интеграции. С чего нужно начинать? Друзья, нужно начинать опять же с прочтения инструкции. Она простая, элементарная. Но ее нужно почитать. Выбираем помощь, выбираем инструкции по настройке оборудования. Опять же двигаемся вниз, находим раздел «Интеграция с SRM». Выбираем наш SRM BitX24. И очень короткая, простая инструкция с наглядной, со скриншотами, с подробным описанием, что нужно делать. И все расписано по шагам. Я остановлюсь только на таких моментах, на которые вам нужно обязательно обратить внимание. Что Записывая первый ролик, я не до конца провел интеграцию, и я звонил не через свою АТС задарма, а использовал возможности телефонии Bittrex, поэтому у меня и денежки списывались со счета. В инструкции написано, что установка любого приложения делается через раздел приложения, так как мы с вами настраиваем телефонию, можно выбрать телефонию, выбрать подключение, выбрать подключить свою АТС и в нашем случае выбрать задарма, щелкаем на иконочку этого подключения, а дальше уже открывается такая же картинка, если бы вы делали через раздел «Приложения», и начинаем идти строго по инструкции, выполняя все пункты, которые здесь прописаны, и все рекомендации. Сложного, поверьте, ничего нет. На что нужно обратить внимание, когда интеграция закончена. Вот в чем была моя ошибка. После интеграции появляется дополнительный пункт в вашем меню, называется он «Задарма». Обязательно его откройте, измените, либо оставьте по умолчанию настройки, что у вас будут делаться со звонками, и обязательно, обязательно пропишите каждому из профилей, которые сейчас подключены к порталу, внутренний номер. Я это сделал, но не сохранил. Вот Внутренний номер, нажимаем на карандашик, выбираем из списочка те внутренние номера, которые у вас прописаны в, вашем, в вашей АТС. Вот их тут 5 штук, и в АТС-ке тоже у меня 5 штук. Я вроде бы все это сделал, но забыл нажать вот на этот значок дискетки, то есть я не сохранил изменения. Внутренний номер был не прописан, естественно, никаких звонков не будет. Причем еще раз повторюсь, я сейчас нахожусь в профиле Игорь Чернаусов, вот этот SIP-аккаунт, который у меня называется центр, он у вас должен быть онлайн. Иначе, опять же, никаких звонков не будет с профиля Игорь Черноусов в данный момент. И еще один нюанс, он связан с настройками телефонии, то есть выбираем телефонию выбираю еще выбираю настройки вот в инструкции почему-то написано что номер исходящего звонка должно стоять задарма должно стоять приложение задарма вот просто задарма появляется когда вы подключаетесь через sip аккаунт Ну, я тоже пробовал это делать. Почему так, не могу объяснить. Может быть, опять же, за это время что-то поменялось уже в битриксе. Возможно, обновилось приложение. То есть устанавливаемое приложение в битрикс, они точно так же, как приложение, устанавливаемое на мобильный телефон, могут обновляться. Итак, интеграция произведена. Вот как же осуществляется звонок? Вот тут очень интересный момент. Достаточно много потратил времени. То есть у меня в голове не складывалось, как происходит звонок. Вот только почитав инструкцию по интеграции виртуальной АТС от Мегафон, она очень подробная, эта инструкция, доступна она со странички подключения Виртуальная АТС от Мегафона. Тут есть ссылочка база, база по Мегафону, база знаний по Мегафону. Здесь тоже очень все подробно расписано. Но самое главное, здесь расписано, как происходит звонок. Причем расписано ну, для дураков, то есть для людей, которые вообще ничего не делали раньше. А специфика звонка через интерфейс бизнеса битрикс заключается в следующем, что звонок, если вы его осуществляете через интерфейс битрикс, не осуществляется сразу же напрямую этому абоненту. Вот я сейчас буду звонить на свой телефон. Что будет происходить? Битрикс вначале позвонит на вашу АТС, то есть на тот СИП-аккаунт, который прописан в настройках вашего профиля. Вот у меня прописан в настройках моего профиля, я еще раз это покажу. СИП-аккаунт, называющийся «Центр». Вот именно на этот внутренний номер моей АТС Битрикс совершит звонок, поэтому деньги за это они брать не должны. И деньги не должны списываться с, со счета телефонии Битрикс. У меня они списываются, тоже интересный момент. Вначале позвонят вам на АТС, только поэтому вот этот ваш Сип аккаунт должен быть в сети. Если он оффлайн, звонок просто-напросто не пройдет. Будет черное это окошечко, я вам сейчас его тоже покажу. И все. Звонок осуществляется на вашу АТС. -ку. Вы берете трубку, физически берете трубку, программки нажимаете «Ответить». Слышите приятный женский голос, соединяю. И только после этого происходит соединение, то есть звонок вот на номер абонента, которому вы звоните вот такая достаточно длинная цепочка во всех роликах показан как будто напрямую идет звонок но это когда вы пользуетесь внутренней телефонией Bitrix. битрикс ну, сейчас это я вам на примере покажу позвонить можно в битрикс тремя способами ну, простой способ это вот через этот телефончик набором либо копированием номера но я покажу для холодных звонков то есть srm Выбираем, выбираем лиды. Вот у меня здесь один сейчас тестовый лид. Это мой номер, где я все тут проверяю, тестирую. Если бы у вас было много лидов, можете поступить точно так же, как я показывал. В первом своем ролике можете отметить эти лиды и нажать, нажать обзвон. Можете открыть лид от номер телефона этого лида и значок трубочки. Нажимайте на нее и звонить. При интеграции АТС номер должен быть только в формате 7. Иначе звонок не будет произведен. Дело в том, что BitTex передаст вашу виртуальную АТС номер не в верном формате. Только с семерки. Тоже опять же покажу. Так, нажимаю на значок телефонной трубки. Нажимаю ⁇ Позвонить ⁇ Все не быстро происходит. Окошечко. Нажимаю ⁇ Ответить ⁇ Пожалуйста, ожидайте соединения. Пожалуйста, ожидайте соединения ждем, то есть не все быстро, вот пошел вызов на мой телефон, и вот только он зазвонил. Вы берете трубку, начинаете тут что-то говорить, вот идет эхо, я слышу, все, поговорили, нажали завершить. Вот так вот не совсем просто. Я говорил в первом ролике, что этот номер у Лида может быть записан практически в любом формате, но это если вы используете встроенную телефонию в Битрикс, когда в процессе звонка активно участвует сам Битрикс, Он обрабатывает телефонные номера. При интеграции номер должен быть записан только в формате 7. Если я сейчас вот нажму на телефонный аппарат и наберу свой номер в таком формате через восьмерку и попытаюсь позвонить, опять же, тут будет некоторые задержки, не надо нажимать несколько раз. Нажимаю «Ответить». Обратите внимание, какой номер передается. Плюс 8. Естественно, на такой номер направление не существует. Ну, конечно, в основном по лидам производится обзвон именно со странички лиды. Выбираете все эти лиды, как я показывал в первом ролике. Нажимаете обзвон. И, пожалуйста, открывается уже знакомое окошко, окошечко. Нажимаете позвонить. И будет происходить все то же самое. Вот. Ответить. Ждем. Пошел вызов. Кто не хочет терять время вот на все эти всплывающие окошки, кого не раздражают, вот. В принципе, я тут заметил такой момент Из-за вот этих притормаживаний битрикс Потому что все-таки работает в облаке Нужно успеть нажать на кнопочку Ответить, да? Что-то там с вашим компьютером Либо вы не за ту мышку схватились И нужно будет перезванивать Поэтому, кому вот раздражает эти всплывающие окошечки Вы можете свой СИП-аккаунт Через который вы звоните То есть тот СИП-аккаунт, который у вас заведен Ваш профиль, в моем случае, еще раз повторюсь, это профиль, внутренний номер с именем «Центр», вы его можете прописать в настройках IP-телефона. Естественно, IP-телефон должен быть рядом с вами. Приложение тогда никакое это не нужно устанавливать, его не надо ставить на компьютер. Набираете номер, у вас будет звонить IP-телефон. Вы физически снимаете трубку, слышите «соединяем». И говорите уже через трубку IP-телефона. Изначально я пытался на все компьютеры поставить софтфоны, но для удобства работы офис-менеджеров все-таки вернулся к, стацион... к аппаратам, к IP-телефонам. Потому что у нас офис-менеджер не весь день сидит за компьютером, он перемещается, поэтому взять трубку бывает проще. Это один вариант. Если вы не хотите вот тратить время на все эти соединения, дозвоны, плюс если еще Битрикс за это будет брать деньги, но ну, я думаю, что не должен, потому что все-таки звонок идет не на внешний номер АТС, а на внутренний СИП-аккаунт сразу же. То есть за это деньги не должны брать, но деньги у меня уменьшаются. Что можно сделать? Можно звонить напрямую, не из интерфейса Bitris, а через, например, ваш софтфон или через IP-телефон. Что будет происходить? Да, вам придется набирать номер руками, либо брать таблицу Excel и копировать ее вот в это поле. Пожалуйста, тоже будете все-таки экономить время. И звонить напрямую из софтфона, либо с мобильного телефона, либо с IP-телефона. Здесь уже звонок будет сразу же идти напрямую. Причем здесь уже вот номер вы можете записывать, с восьмерки можно записывать. Вот Обратите внимание, набираю свой номер, нажимаю вызов. Здесь никто никого не соединяет, идет просто прямой вызов, вот в данном случае на мой телефон. Но обратите внимание на следующее. Так как АТС у меня интегрировано, то Битрикс сразу же этот звонок подхвачивает. И если я сейчас возьму трубку, тут начну что-то говорить, потом повешу трубку, то есть завершу разговор, битрикс мне на основе вот этого телефонного разговора, который он подхватил, он у меня сформирует новый лид. И вы можете его точно так же вести через СРМ. Я считаю, что это ну, реальная экономия времени. То есть лиды у вас появляются, и спокойненько их обрабатываем. Но как обрабатываются лиды, я расскажу в следующих видео. Итак, друзья, вот это об интеграции через приложение Задорма, то есть через IP-ключи. Могу добавить следующее. Информация не совсем проверена, но получена. Если вы на свой баланс после регистрации задарма не положите какие-то минимальные деньги, ну хотя бы 50 рублей, то есть не пополните хотя бы раз баланс, то вам задарма не сгенерит ключи. То есть вот в инструкции по интеграции есть отдельный пункт с ключей потому что некоторые услуги на задарма но ну, совсем на халяву не предоставляются, например участие в их партнерской программе то есть если вы ни разу не пополняли баланс задарма никто вам не будет платить партнерку ну и возможно вот для интеграции к другим внешним сервисам тоже ну совсем уж на халяву если вы даже никакую денежку не кинули тоже ключи вам не дадут но 50 рублей не такие уже деньги которые <coughs> стоит пожертвовать Значит, я обещал рассказать о том как происходит интеграция через сип-коннекта вы должны четко понимать что это платная вещь плюс во всех вебинарах которые проводит bitrix они рекомендуют именно через приложение устанавливать причем, если, опять же, вы почитаете подробную инструкцию мегафона, то мегафон вообще категорически не рекомендует интегрировать виртуальную ATS мегафон через SIP-коннектор Битрикс. Они объясняют это следующим, что при интеграции через SIP-коннектор Bitrix будет активно участвовать в обработке звонков. Ну, то есть это, видимо, более плотная интеграция. Мегафон снимает с себя все обязанности по качеству связи. То есть они говорят, что к нам тогда никаких вопросов. если вы подключаетесь через SIP-коннектор. У меня была надежда, что подключение через SIP-коннектор даст возможность звонить через подключаемый АТС точно так же, как звоним через встроенную телефонию Bitlex. То есть не будут появляться вот этих вот всплывающих окон, не нужно будет устанавливать никаких программ звонилок, то есть будет звонок как через внутреннюю телефонию Bittrex. Но пообщавшись с техподдержкой дарма, я понял, что такого не будет. Но во всяком случае человек, который мне ответил, сказал, что звонить внутри Bittrex вам не получится. Все равно звонок будет обрабатываться АТС, то есть потребуется либо софтфон, либо наличие IP-телефона. Ну и конечно SIP-коннектор это платная услуга. То есть после подключения вам нужно будет оплатить сам SIP-коннектор. Он стоит руб, ну, почти 990 рублей в месяц. Значит, как подключаться по SIP-коннектору? Для этого опять же возвращаемся на задарма, выбираем помощь настройка оборудования. И здесь есть вот отдельный раздел инструкции по настройке в воп оборудования Ищем битрикс вот здесь и читаем эту подробную инструкцию. Она разделена на две части. Подключение офисное ТС и подключение виртуальной ТС, то есть у нас с вами виртуальная ТС, поэтому читаем последнюю часть инструкции здесь очень очень все просто то есть данные из настроек задармы вы просто прописываете в настройки своего сип-коннектора и все вот офисный атс это либо железная ваша атс либо которую вы установили на свой сервер используя софт для атс ну например Аустерик это уже будет называться офисный атс то есть там где вы все сами реализуете без всяких дополнительных сервисов в заключение я хочу сказать следующее что с битриксом у меня пока еще не все получается, но, ну, например, не очень получается звонки внутри самого битрикса проблема в следующем что например вот сейчас микрофон то я могу выставить даже сейчас и микрофон не могу выставить а вот динамики у меня вообще никаким образом не выставляется то есть не выбирается то есть в лучшем случае меня слышат но я не слышу ничего к сожалению получить какую-то информацию по битриксу ну, но у меня пока ну, не получается вот легко и просто общаться с ботами мне уже надоело потому что вы вот в этих онлайн поддержках битрикса до да, общаетесь не с человеком а с ботом я нашел форум битрикс думал что там будет что-то живое и активное но пока, опять же, я оттуда никакой прям реальной пользы, но ну, лично для себя я пока не нашел. Поэтому надежда только на свою голову, на свои руки. И, возможно, кто-то еще подключится, кто-то уже прошел, например, эти пути. И, возможно, мы совместными усилиями все-таки разберемся с основными возможностями Битрикс. Потому что Битрикс очень серьезная система. То есть, насколько я понял, особенно вот бизнес-процессы, это уже возможность программирования практически, битрикс то есть сделать вообще систему под себя на данном этапе мне не нужны такие сложности мне нужно как бы все по-простому мы именно с этой простоты и начнем в следующих роликах я планирую записать о том вот как мы ведем лида вот после телефонного обзвона как производится введение лида вся схема но опять же по простому для специфики нашего бизнеса большое всем спасибо с вами был игорь Черноусов.